рад всех приветствовать сегодня говорим о криптовалютах ну перед тем как начать уже записывать конкретные видео по различным стратегиям я хотел бы в этом видео подвести итоги того что я насмотрелся начитался и какие сделал выводы по отношению ну, различных направлений которых я раньше не использовал которые я никогда на крипте не использовал но на некоторые из них я планирую в дальнейшем обратить особое внимание в этом видео кратко разбираем какие вообще существуют стратегии на крипте Сначала, какие стратегии использую на сегодня я. Значит, самое интересное, это инвестиции в российские зарубежные компании. По мере того, как ваш депозит начинает чуть-чуть подрастать, вам хочется все более и более менее рискованных инвестиций. Но сейчас, конечно, надо сделать оговорку, потому что инвестиции в российские акции на текущий момент ну, настолько рискованные инвестиции, несмотря на то, что они сейчас прям растут все вверх. Что будет дальше, пока сложно предположить. Очень интересная, надежная стратегия, считалась она до последнего момента безрисковой, это вложение в облигации ФЗ для страховки и российские компании, тоже облигации. А что из интересного, это ETF фонды, индексное инвестирование, на канале у меня есть даже бесплатный видеокурс, можете посмотреть, что это такое, это одно из самых интересных и самых простых вложений, которое подойдет абсолютно всем. Следующий пункт, поскольку я занимаюсь непосредственно разработкой различных торговых роботов для торговли на бирже, то автоматизация трендовых стратегий в основном на московской бирже. Это тоже очень такое интересное направление. И поскольку времени не хватает для, например, скальпинга, то среднесрочные, краткосрочные, возможно, спекуляции иногда позволяю себе поработать, но не с очень большим капиталом, капиталом поскольку это все-таки риск. Инвестиции в недвижимость и золото. Все, опять же, не напрямую покупка слитков, это затея, я считаю, достаточно глупая. Также не, инвестиция в недвижимость тоже достаточно сложно. Это инвестиция в ITF-фонды. те фонды которые торгуются на американских биржах, это самое простое удобное вложение, которое, опять же, рассматривал в курсе по индексному инвестированию. И направление, которое я сейчас хочу охватить, это инвестиции в криптовалюты, поскольку это незаслуженное мною утерянное направление. И когда биржа была закрыта, как раз это меня заинтересовало. И не только инвестиции и спекуляции, я всегда считал, что крипта это исключительно спекуляции. Как оказалось, в последнее время очень много направлений, которые развиваются. И в частности, много того, что я никогда не использовал, можно сейчас в этом направлении подумать поэкспериментировать. И сейчас я кратко сделаю обзор этих стратегий. Итак, первая стратегия – инвестиции. Мы инвестировали, я инвестировал в акции, но инвестиции оказываются в некоторые криптовалюты. У них есть тоже фундаментальные причины роста. В этом тоже нужно разбираться. Бывают инфляционные, дефляционные криптомонеты. И вот, к примеру, биткоин. Инвестиция принесла ну, просто фантастические результаты. Наверное, ни в какой другой такой инвестиции. Это продумано Предугадать было, конечно, невозможно. 2011 год 30 центов, 2021 год 69 тысяч долларов. То есть я даже не буду считать проценты. Можно было там не, сходить, не попить чашечку кофе, купить на эти деньги биткоины и стать миллионером, миллиардером даже. Итак, инвестиции. Буду про них рассказывать. Буду для себя подбирать монеты. Очень считаю пункт номер один. Следующая спекуляция. Спекуляция, я ей занимался и на криптовалютах, и на других инструментах. Здесь основной инструмент – и это технический анализ. Анализ графиков, то, чем я люблю заниматься, то, что интересно. Но это поглощает достаточно много времени. Хотя на криптовалютах неплохо работают такие среднесрочные спекуляции, скажем, на часовых или дневных масштабах, когда валюту можно подержать ну, достаточно такое приличное время. То есть это... Можно делать на спотном рынке, то есть покупка один к одному. Это можно делать, спекулировать можно при помощи фьючерсов на крипту. Там можно выбирать под себя плечо. И вот сейчас вот на Binance появились уже аналоги опционов, когда можно играть на волатильности крипты. Когда она может ну, в преддверии каких-то интересных событий может расти волатильность и можно покупать опционы и на этом зарабатывать. А также еще, возможно, спекуляция на рынке форекс при помощи CFD-контрактов. Ну вот я вот курс, который базовый вышел, в конце там ссылочка на него будет. Я и под видео будет на него ссылка. Там я про это рассказывал. Касался этого, что, да, что такое CFD-контракты и как на них спекулировать тоже на крипте. Там большой плюс, то там можно использовать терминал MetaTrader 5. Следующее направление. Здесь все желтым выделено, что я планирую э, охватить это вход проект на, на ранней стадии торгов то есть когда э, монета только только вышла на биржу и тут же мы ее смотрим и пытаемся э, ее купить чтобы потом продать соответственно дороже вот пример пример кода монеты который я сейчас покажу график А вот что с ней произошло вот эта монета можно ее на э, Market cap найти на этом сайте очень такой знаковый сайт, он у вас обязательно, если вы будете заниматься криптой, должен быть в копилке. Вы его должны знать. Ну и можно посмотреть так на Trading View. То же самое. Вот смотрите. Вот. Она появилась. И просто фантастический рост там, десятки иксов. Вот что такое на ранней стадии. Что будет дальше? Ну, сложно предположить, мы не знаем. Но часто бывает такое, что вот выстреливает монета. Не гарантированно, но бывает. Следующие лаунчпулы это пресейлы проектов. Нужно смотреть тут топовые площадки, есть лаунч и на такой бирже известный как Binance. Ну здесь вот там наверное от какой-то суммы приличной надо там от 1000 долларов начинать а, туда пытаться войти, тогда это будет интересно, можно в несколько а, проектов. Но ну, здесь фундаменталка, здесь а, Будем, ну я буду потом рассказывать что это такое сейчас активно разбираюсь с этим, как читать white листы компании которые выходят. Это что-то похожее с фундаментальным анализом акций, когда мы смотрим, а чем же компания хороша. То же самое здесь. Если вы до открытия проекта, до того, как начали торговаться, тут вы даже не знаете. Похоже, это да. Если IPO можно сказать на акции, здесь ICO называется. То есть только когда проект появляется. Здесь намного сложнее оценить. Ну, я никогда не участвовал в IPO на акциях и считал, что это неправильно, потому что проще войти в компанию, которая уже поторговалась какое-то время на бирже, и, конечно, проще войти в проект, когда он уже начал торговаться, хотя бы мы видим какой-то график, но криптовалюта немножко другое направление, здесь многие проекты на ранней стадии могут быстро выстрелить и дальше, и дальше их могут слить, если за этими проектами не стоит какой-то фундаментальный реально хороший идей этого проекта, потому что их сейчас огромное количество, одни и те же команды друг за другом штампуют эти проекты, первый выстреливают второй выстреливают потом сотни не выстреливают, а уже в них вкладывается огромное количество людей. То есть тут надо разбираться фундаменталка. Будем изучать. Следующее, связанное опять же с инвестициями, купили инвестиционную монету, есть такое понятие как стейкинг. Это некое представление ликвидности, но можно сказать аналог депозита, если вот для вас это проще. Стейкинг бывает на бессрочной основе, то есть вы в любой момент, когда его можете забрать, при этом процент свой получаете постоянно, и на задный срок, скажем, 90-120 дней там есть, кладете монету 120 дней и через 120 дней, соответственно, ее забираете вместе с процентами. Здесь, в отличие от депозита, вот в банк, да, вы положили депозит, вы можете, даже если он у вас бессрочный, всегда можете прийти, расторгнуть, потерять проценты и забрать свой депозит здесь нет если вы на задный срок положили тут регуляторов никаких нет пожаловаться некому положили все там 90 дней всю и вы эти монеты не получите раньше чем 90 дней поэтому тут нужно быть поосторожнее если вы там всю сумму вдруг заложили и она вам вдруг потребовалась здесь не удастся тогда бессрочный стейкинг когда в любой момент можно а, забрать ну вот, часто называется еще стейкингом, и когда вы две монеты закладываете, но вот на Binance, скажем, это называется фарминг ликвидности. Сейчас мы посмотрим. Binance откроем. Оно у меня здесь открыто. Вот, Binance, здесь смотрим N, и смотрим здесь вот Liquidifarming. Ну, постоянно он меня переключает на английский, считает, что все-таки я за рубежом нахожусь. Вот, давайте так. Вот, где N? Вот. А, он, он все равно не собирается переводить фарминг ликвидности вот здесь вы можете сюда зайти и посмотреть какие можно две монеты загнать, а для чего это нужно это опять же пул ликвидности для обмена одной монеты на другую. здесь есть свои подводные камни, вот процент 135 а бывает и там по 2 по 5000 процентов годовых вот здесь будьте осторожны здесь однозначно кроется подвох это э, да, доходность может быть в моменте она такая, но вот точно не заработайте таких процентов. Например, один из активов может а, при этом падать. Есть также, можно войти вот такой а, пул обмена между двумя стейблкоинами. Там, конечно, не будет 130%, но найти под 5-10% а, вполне возможно такой вот, а, вот стабильный пул, кстати. Давайте посмотрим. А, вот, да, смотрите, вот, а, ну вот, Binance стейблкоин и USDT компании Tether и здесь процент 1.83 ну не очень сейчас интересно на Бинансе можно смотреть подобные пулы на других площадках потому что вот этот пул Binance к примеру используют для того чтобы менять вот эти монеты внутри своей площадки поэтому им вот эту ликвидность вашу привлечь выгодно они берут там за обмен а вам платят какой то процент за то что вы предоставляете эту ликвидность вот ну здесь вот проценты я видел и получше ну, 3% уже, ну, по крайней мере, без риска. Опять же, если у вас есть какая-то монета, вы, например, биткоин держите в, долго, в долгосрок, то почему бы вам не поучаствовать в этом пуле, дополнительно вот эти проценты при долгосроке не использовать. То есть вот эти два момента, стейкинг и фарминг ликвидности, они прекрасно работают в комбинации с инвестиционными стратегиями. Будем их использовать. А дальше, аирдропы. И амбассадорство. Ну, приблизительно можно в чем-то здесь это похоже. Это участие фактически в продвижении. Есть площадки, где вы можете посмотреть это Лаунчпу. А, кстати, я забыл вам показать. Вот Launch Pool площадка показывает, какие были пресейлы и сколько можно было на них заработать. Вот одни из самых удачных проектов: 137 иксов, 233 х То есть, во сколько раз увеличился у вас депозит, если вы заранее эти токены купили. Потом они начали э, монеты э, торговаться и сколько вы могли заработать. Вот какие бывают проекты и конечно это интересно. Если вы возьмете, вложите из 10 проектов и из 10 один у вас прогорит на 100%, а тут рассчитывать именно так надо, то хотя бы один из 10 выстрелит в 10 раз, вы уже не в минусе. Ну а нужно вкладывать так, чтобы хотя бы из 10 выстрелило несколько проектов. Тогда соответственно вот они прекрасные результаты, очень-очень хорошие можно получить следующее смотрим что еще Ну вот здесь площадке airdrops вот площадка на которой можно это посмотреть airdrop и здесь вот на событиях есть и амбассадоры соответственно амбассадор это вы участвуете в неких проектах а будет что вам в награду видите здесь вот в некоторых проектах даже вы не знаете будет не будет вот некоторые указывают да что какие награды будут за определенные действия которые вы выполните а где-то вообще могут просто сказать спасибо до свидания вы хорошо нам помогли. Тоже такое есть. Ну, здесь некая лотерея. Ну, для аэродропа например, нужно создавать достаточно большое количество аккаунтов и с каждого аккаунта совершать какие-то действия. Даже есть, ну, такой метод заработка, как создать много аккаунтов, потом эти аккаунты просто продать. И их купит тот, кто в надежде, что на эти аккаунты попадут какие-то токены, пусть там небольшие, но везде может там по 5, 10, 15, 20, 20 долларов накапать. Их потом можно будет продать совсем за другие деньги. Возможно. Возможно и нет. NFT сейлы, незаменяемые токены, это продажи какой-то, скажем так, криптокартин, криптоиндустрии, крипто ценностей. Вот есть да, известные, можете почитать, по криптопанкам, которые там продаются за сотни там, тысяч долларов, а вначале они стоили там копейки. Я ничего в этом не понимаю. Наверное, пока я вообще вот на этом направлении не буду двигаться, потому что ну, для меня это непонятно. Это совсем не по моей тематике но ну, кому интересно, ну это совершенно отдельное направление. То же самое игры Участие в каких-то криптоиграх, получение каких какие-то токены игр, ну хотя бы нужно в этих играх, вообще нужно в них поиграть. игры это совершенно не мое, у меня нет времени в этом участвовать, никаких таких глобальных там цивилизаций и тому подобные, серьезные там танкусов в Волт я не участвую, поэтому игры от меня это далеко и я в этом тоже участвовать не буду. Но связаны с криптовалютой напрямую и многие на этом зарабатывают следующее defy платформы децентрализованные финансы берем в долг на них берем какие, получаем проценты в токенах проекта здесь участие третьей стороны здесь достаточно может быть большой риск выстрела вот последние годы это все было очень популярно Пока не знаю я, насколько мне это будет интересно. И, скорее всего, в этом пока я участвовать не буду. Это не совсем, опять же, по моей э, специальности. И есть на там, различных биржах комбинация различных стратегий вложения ваших денег. То есть, уже здесь, скажем, возьмем компанию там Binance, и она уже о нас позаботилась. Э, так, вот здесь в Binance возьмем мы Earn раздел, и вот здесь есть автоинвестирование. Пожалуйста, заходим сюда. Так, нет, не сюда. А, вот, заходим. Earn, PNB. Так, давайте опять на русский переключимся. Постоянно нас пытается э, Binance э, перевести на английский. Э, так. BNB, Vault. Смотрим. Ну, опять сейчас перейдем на русский. В чем проблема? Все нам на английский меня переводит. Возможно, из-за VPN. -ов. Агрегатор доходности, который объединяет все депозиты с правильным сроком. DeFi Staking, BNB, LaunchPool Короче, все-все-все-все здесь намешано. Текущая доходность ну не особо там прям привлекательно И вот вы здесь смотрите что здесь может быть включено То есть вот сразу уже какой-то подборка каких-то наборов готовых, из которых ну не знаю, какой-то структурный продукт Ну фактически вот этот структурный продукт они есть на разных биржах Смотрел я Хобби Так хобби смотрим финансы вот хобби э, смотрим вот здесь уже рекомендованные проекты расчетливость это здесь соответственно пониже вот кстати да доходность на 90 дней шесть половиной процентов в валюте очень даже неплохо ну соответственно проценты там 20-30 годовых это можно смотреть. Сразу если вы видите там 500 тысяч процентов годовых, я думаю, что без некого опыта туда лезть точно не надо. Это явный подвох. Покупаться на это не нужно. Конечно, такой процент может быть только в том случае, если та монета, которую вы будете там стейкать или класть ее ну, на депозит, она просто упадет больше, чем вы получите в годовых. Поэтому это все достаточно такая ну непредсказуемая вещь. Итак, вот то, что я здесь рассмотрел, более-менее вот все основное, что можно использовать в криптовалютных стратегиях, то, что я нашел вообще на просторах интернета, смотрел различные курсы. То есть, вот делаю некую подборку, и то, что я выделил цветным, в этом буду более подробно разбирать, разбираться, буду... В чем-то я уже участвую, уже там в неких стейкингах и фармингах я, у меня уже монеты лежат. Буду показывать, что и как, где лучше, где хуже. Ну и, соответственно, спекуляция. Ну и ну, спекуляция в любом случае, она была и она остается. Под видео есть ссылка на мой телеграм-канал. Зарегистрирован только-только для того, что вдруг что-то произойдет там. с YouTube заблокирует. И этот канал оставит, останется там. Тоже я буду выкладывать какие-то идеи, какие-то мысли, какие-то ссылки. Возможно, там вы раньше сможете смотреть видео, которое выходит на канале YouTube. Поэтому подписывайтесь обязательно, оставляйте там свои комментарии, комментарии под видео, лайкать не забывайте. Все это нужно для продвижения канала, для того, чтобы, можно было, для того, чтобы было, имело смысл все, все этим заниматься. Ждите следующих видео, начнем разбираться в этих стратегиях. Спасибо всем за внимание, на следующем слайде будет ссылочка, можете заказать уже курс, есть базовый по криптовалюте. Кто не хочет тратить время на там, сбор по крупицам материала, может сразу этот курс. Изучить есть там вариант курса условно бесплатного, и вы его оплачиваете, и потом эти средства можете потратить на любые другие продукты на нашем сайте. Спасибо всем за внимание, лайкайте, приходите, подписывайтесь на телеграм-канал. Всем счастливо!